Знакомьтесь, это Алекс. У Алекса есть 1000 рублей, и он хочет выгодно их вложить. Положив деньги в банк, он получит 1060 рублей через год. Купив на те же деньги 1000 рублей рекламы для MarketBot, он получит до 1350 рублей. Уже через месяц. Похоже, Алекс хочет узнать, в чем секрет. На самом деле все просто. Продавцы товара платят кэшбэк-сервисам комиссию с продаж. Кэшбэк-сервисы делятся доходами с теми, кто обеспечивает постоянный поток покупателей. MarketBot регулярно приводит новых клиентов через массированную рекламу. Алекс пополнил рекламный бюджет MarketBot на 1000 рублей и получил свою часть комиссии. Теперь его ежемесячный пассивный доход составляет до 35%, и он получает его каждый день. Хотите также? Просто регистрируйтесь в MarketBot и пополняйте рекламный бюджет от 10 долларов. Хотя стоп! Вам даже не нужно тратить деньги. Ведь MarketBot предлагает вам 50 долларов на первую рекламную кампанию. Вы начнете получать доход уже через 48 часов. Ведь именно столько времени необходимо на модерацию рекламных объявлений. Начните зарабатывать до 35% в месяц с AI-маркетинг без сложностей, 24 часа в сутки, прямо сейчас.